Как вы видите, модель практичная, вместительная и многофункциональная. Идеальный подарок для любой женщины. Как же определиться с цветом? Обратимся к восточному календарю. Чтобы в нашем кошельке всегда водились деньги, берем последнюю цифру своего года рождения. Если ваша цифра 4 или 5, ваша стихия – дерево. Вам подойдут все оттенки зеленого цвета. Он символизирует рост и процветание. Если ваша цифра 6 или 7, ваша стихия – огонь. Вам подойдут все оттенки красного цвета, в том числе и бордовый, который приумножит ваш капитал. Если ваша цифра 8 или 9, ваша стихия – земля. Вам подойдут все оттенки коричневого, оранжевого, желтого цветов. Эти цвета обещают стабильность материального положения. Об остальных цифрах я расскажу в следующем видеоролике, при условии, что мы здесь наберем не менее 700 лайков. Смотрите нас, ставьте лайк, подписывайтесь на наш канал, а мы пошли снимать для вас новый ролик. До скорых встреч!